Здравствуйте мои дорогие подписчики и зрители канала! Всех я приветствую у себя на канале! Этот замечательный источник энергии защищает нервную систему от стрессов и напряжения, обеспечивает нормальную работу предстательной железы, а у кормящих мамочек способствует выработке молока, участвует в растворении камней и почечнокаменной болезни. Также этот напиток полезен при анемии, авитаминозе, неустойчивом стуле и нарушении аппетита. Мужчинам помогает облегчить состояние при простатите и аденоме. Также имеет мочегонный эффект при заболеваниях почек, применяется для профилактики атеросклероза. В этом напитке содержатся вещества, способные очищать кровь и выводить токсины, шлаки и укреплять иммунитет, препятствовать образованию и развитию опухолей, улучшать работу центральной нервной системы и головного мозга. Также этот напиток оказывает благоприятное влияние на такие системы человека, на кровеносную, сердечно-сосудистую, репродуктивную, эндокринную и нервную. Улучшает мозговую деятельность, укрепляет волосы, кости, зубы и мышечную ткань. Это фундук, лесной орех. Плоды лесного ореха полезные, листья, кора и сережки. Примерно 1 столовую ложку сережек необходимо залить стаканом кипятка и кипятить буквально 1-2 минуты до образования желтого цвета. Выключить, остудить, процедить и принимать по 1-2 столовой ложки 4 раза в день, но не больше. Этот богатый химический состав фундука обуславливает ряд его полезных свойств. Иммуномоделирующие, общеукрепляющие, противораковые, сосудоукрепляющие и очищающий организм также этот напиток богат на микро и макроэлементы медь калий фосфор магний кальций марганец железо натрий и цинк очень полезный орех у нас он растет во дворе нам его привезли люди которые занимаются именно растениями травами вот они нам подарили такой лесной орешек и у нас их два если вы не можете его, не знаете, где его можно достать, можно его купить в интернете. В интернете продается листья, также сережки и можно приобрести сами орехи. Они очень также полезные, но главное все в меру. Но ну, а я желаю вам крепкого здоровья и напишите в комментариях пили ли вы настой из сережек лесного ореха. До новых встреч, всем пока!